Привет всем! В этом видео покажу как изготовить евроштокетник своими руками с помощью роликовых ножниц. Роликовые ножницы были сделаны из обрезков металла, двух подшипников, которые были заторцованы с одной стороны на токарном станке. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч!